Дети, подъем. Доброе утро. Встаем. Через пять минут выходим на зарядку. Ребята под следствием прибегают для того, чтобы получить характеристику на суд. Совершенно там не готовы к труду, не следят за собой, там, они плохо учатся. Но потом они остаются здесь и проходят курс полностью реабилитации. Начинается все с подъема, зарядки, завтрака. Потом дети расходятся по учебным заведениям. И вечер довольно-таки плотный. У каждого либо психолог, либо какой-то репетитор по нужным ему предметам. Смотрите, вы помните вообще, что у нас происходит? Все же помнят, кроме Митины. У меня миссия скорее вот помочь через вот, творческий путь раскрыть их способности, им самим раскрыться, каждый сам в себе. Ну, что, играем, все, я упал, несите меня там, где а не Нет, мы, мы сейчас, волки прячутся за деревом сцены. Да, да, да, да. Очень много примеров, которые, у которых пришли ну, колоссальные изменения за все это время. Вот. И ребята сами начали включаться и сами начали что-то вот, делать. То есть они стали реально просто брать эти какие-то ресурсы и использовать. Раз. Как мы это любим делать почти на каждом занятии. Еще раз немножко познакомимся. Главный уникальность центра в том, что построению со всеми остальными учреждениями минимум рецидивов. Работает много специалистов с ними. И гончарная мастерская, и психологи, и психотерапевты, и тренинги. И впоследствии, там через какое-то время, у каждого свое время по-разному, видно, что ну, как-то вырастают ребята. Я в их возрасте тоже был трудным подростком. Я себе оказался в таком месте, и, может быть, что-то как-то и лучше сложилось. Поэтому хочется как-то на своем примере показать и рассказать, что это можно избежать и добиться каких-то результатов, начиная более рано.